Вы на канале Нюта Нюта И сегодня вы узнаете 20 интересных фактов о кенгуру Данное видео было снято по просьбе Литвиновой Юлианны. Итак, давайте начнем Факт первый Интересные факты из жизни кенгуру подтверждают тот факт, что на сегодняшний день имеется более 60 родновидностей этого животного Факт второй Кенгуру способны стоять на хвосте, при этом нанося сильные удары с помощью задних лап Факт третий. Детеныши кенгуру покидают сумку в десятимесячном возрасте. Факт четвертый. Кенгуру способны достигать максимальной скорости 56 км в час. Факт пятый. Около 9 метров в высоту могут прыгнуть кенгуру. Факт шестой. Кенгуру может прыгать только вперед. Факт седьмой. В Австралии живет около 50 миллионов кенгуру. Факт восьмой. Самыми длинными кенгуру являются серые. Они могут иметь длину около трех метров. Факт 9. Кенгуру живет от 8 до 16 лет. Факт 10. Количество кенгуру в Австралии в три раза превышает количество местного населения. Факт 11. Кенгуру начинают бить ногами об землю, когда чувствуют опасность. Факт 12. Уши кенгуру поворачиваются на 360 градусов. Факт 13. Чем больше скорость у кенгуру, все меньшее животное устает. Факт 14. Кенгуру умеют плавать. Факт 15. Кенгуру не боятся людей и, и не опасны для них. Факт 16. Самым знаменитым видом кенгуру является красный кенгуру. Факт 17. Хвост кенгуру имеет длину от 30 до 110 сантиметров. Факт 18. Трехметровое ограждение это животное перед без труда. Девятнадцатый. Хвост кенгуру часто называют пятой лапой, потому что благодаря ему животное удерживает равновесие. И факт двадцатый. И он же последний. Вес взрослого кенгуру достигает 80 килограммов. И на сегодня все. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пишите в комментариях, про какое животное вы хотите послушать в следующий раз. И всем пока-пока!